У тебя всего 15 минут, а надо подготовиться к мероприятию? Не проблема! Вместе со средствами BeautyLab убирай следы усталости мгновенно. Будь великолепна всегда! Даже если тебе не удалось выспаться, Faberlic поможет. Всем, кто зарегистрируется и совершит покупку со 2 по 22 сентября, дарим набор для ухода за кожей лица из четырех продуктов. Маска «Детекс» для лица с древесным углем подарит коже яркость, сияние и свежесть, как после полноценного сна. Простая и удобная в применении кислородная «Экспресс» маска для лица матирования и очищения устранит жирный блеск, сделав кожу гладкой и нежной. «Экспресс-корректор» для кожи вокруг глаз скроет темные круги и отеки, разгладит мелкие морщинки и придаст лицу свежий отдохнувший вид». А мягкая и удобная повязка на голову позволит убрать волосы с лица, чтобы сделать косметические процедуры максимально комфортными. Как получить эти три подарка? Выполняй простые условия. Первое. Зарегистрируйся на проекте Faberlic Онлайн. Второе. До 22 сентября сделай первый заказ на сумму от 1499 рублей и заплати за него на 20% меньше. И третье условие. С 23 сентября по 13 октября сделай второй заказ по новому каталогу на сумму от 1000 рублей, получи на него скидку 20% и вместе с заказом забери набор для ухода за кожей лица абсолютно бесплатно. Но набор в подарок – это еще не все. При желании ты сможешь продолжить свое участие в большой стартовой программе и в следующих восьми каталогах покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам со скидкой до 90 процентов. Международный интернет-проект Faberlic Онлайн» желает всем приятных и выгодных покупок.